Мы сегодня в Республике Карелия, город Пудож. Заканчиваем монтаж двухпостовой мойки. Вот такие клиент заказал терминалы. Один без эквайринга, а второй с эквайрингом. Функционал. Пистолеты еще не подключали, еще воду не подвели. Консоли. Сейчас посмотрим на техническую комнату. Вот монтаж идет воды. Два поста, Педалы, щиты, пена, компьютер. Пожелаем нашим заказчикам успехов, чтобы мыло всех и вся. процветанием и нам. Добрый день. Мы в республике Корея. Северная, сука, Карелия.